Привет! Google значительно улучшил свои алгоритмы поиска и упростил для пользователей выбор товаров. На конференции SearchOn Google представил новые функции, значительно упрощающие совершение покупок. Поиск по товарам стал более легким, расширенная информация о продукте точной, а выбор более простым. Теперь Пользователь будет сразу попадать на страницу с карточками интересующих товаров, обзорами и отзывами и предложениями близлежащих магазинов. Больше не придется переходить на вкладку «Покупки», все начиная от выбора нужного цвета и подходящей цены, а также информацию о наличии товаров в магазине по соседству можно будет найти на странице выдачи Google. Google поможет покупателям менять стиль, подбирать сочетающиеся между собой предметы гардероба и тем самым собирать свой идеальный образ. Ведя запрос «Куртка-бомбер» вам покажут не только куртки, но и подходящие по стилю другие предметы одежды, дополнив это предложениями магазинов, где все это можно купить. Google теперь будет предлагать пользователям товары в выбранной категории, которые сейчас особенно популярны. По мнению Google, это поможет не отставать от моды, быть в курсе последних моделей и новинок брендов. Google выяснил, что покупатели на 50% лучше реагируют на объемные изображения, чем на статические. Сначала в поиске появились вращающиеся 3D-изображения товаров для дома. В самое ближайшее время такой формат представления будет применен для категории «обувь». Google возьмет большую часть работы по созданию 3D-моделей на себя, то должно значительно упростить этот процесс для продавцов. Алгоритмы Google могут автоматизировать 3D-вращение товара, используя всего несколько фотографий. В Google появится блок руководства по покупке с информацией, собранной из надежных источников. Эти гайды должны показывать, какой товар пользователь может купить по его запросу и помогут сделать выбор. В руководстве можно будет найти информацию о разбежке цен, брендах, моделях, основных характеристиках и обзоры. В приложении Google появится функция «Page Insight», которая должна объединить полезную информацию о странице, на которой находится пользователь, и информацию о продукте, который он смотрит. Пользователь может сразу увидеть все плюсы и минусы выбранного товара и его рейтинг. Также можно будет следить за изменением его цены и подписаться на получение уведомлений о снижении. Google будет запоминать предпочтения пользователя и станет показывать ему сначала те товары, которые подходят под ранее заданные критерии. Если пользователь один раз уже выбрал женскую категорию и бренд Куяна, в следующий раз, когда он будет искать, например, сумку Messenger, поиск покажет женские сумки Messenger от Куяна и аналогичных брендов. Персонализировать свой поиск можно и самостоятельно, напрямую сообщив Google о своих предпочтениях. Ну а изменить предпочтение или отклонить персонализацию можно в любой момент, нажав на три точки рядом с результатом поиска и выбрав вкладку «About the result». Фильтры для выбора товаров на странице поиска теперь будут динамичными, адаптированными к запросам пользователя в режиме реального времени. Так, покупая джинсы, пользователь увидит не только фильтры по цене и размеру, но и актуальным моделям. Таким образом, поиск всегда будет предлагать посмотреть то, что в тренде. Еще пользователи смогут искать в Google товары, такие же или похожие на те, что они увидели в ленте Discover. Просто кликните на то, что бросается в глаза, и при помощи ленс посмотрите, где можно купить понравившуюся вам вещь. Но ну, для того чтобы магазин присутствовал во всех этих моментах, его нужно оптимизировать, как мы рассказывали во многочисленных видео на нашем канале. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. До встречи!